здравствуйте друзья все-таки надо сказать как много разных девушек есть на свете вот например олеся ездит на таком маленьком автомобильчике симпатичном вот а вот ольга ездит на таком маленьком мотоцикле тоже кстати bmw казалось бы от одной фирмы так видали как сейчас пойдем соли и побеседуем как ей Ездится на таком транспортном средстве. Вот, друзья, это Оля. Ну-ка, Оля, вы откуда сами приехали-то? Из сан франциско вообще родом из Минска. Из Минска. Вы в Минске тоже так на мотоцикле гоняли? Минимально. Здесь больше. И красивее, и быстрее. То есть, хорошо на мотоцикле. Народ вас боится, мотоциклистов? Нет, так? меня все пропускают, меня все любят, меня все уважают. И Калифорния шикарное место. То есть, не то, что они пропускают, а что боятся? Нет, потому что я красивая. Ну, Хорошо. Ну, это, это неплохо. Да. Чем вы занимаетесь в Сан-Франциско? Я владелец студии танца на пилоне. Я танцую на пилоне, бешу Подождите, на нем и залажу. На пилоне, на пилоне на пилон. и, еще и пляшут? Да, да. На нем танцуют и на нем делают гимнастические упражнения. Все, пилон. Все, все, все, все. Это вот просто чтобы как-то мужиков завлекать не Нет, это, нет, именно это спортивный спорт? снаряд. Это спортивный снаряд, на котором можно делать разные элементы. Силовые. Ну, например, что можно наверное, на пилоне? Да, все, что угодно можно делать, залазить, да, да. Шест. Стальной шест, попрошу заметить, иногда бывает титановый, диаметром 45 миллиметров, идеальный размер, скажем а, так. А титановый нет? Не годится? Титановый у меня есть, кстати, титановый покрыты золотом, если что. Вот, ты понимаешь, подожди, вот у вас вариант. студия, там что, да. много шестов? Три. А девчонок только? А, бесконечность. И они на трех шестах все умещаются? Да, по очереди. А, окей. М -м. А это крепкие девки нужны или вот там... Любые. Вообще любые. Любых всех форм, разрастов, размеров. Вообще без разницы. А я извиняюсь, беременных берете? Нет. Так, хорошо. Кого еще не берете? Только беременных. Всех остальных беру. Даже мужчин, кстати. Если, допустим, я не знаю, там, ну, какой-то дефект Одна нога короче другой, например. У всех одна нога короче другой, между прочим. Ну, драматично да. короче. Все это исправляется. Так, хорошо. Что вы можете дать людям, которые вот приходят на пилоне с точки зрения физического развития, может красоты какой-то, может там Знакомства полезные возникают. Знакомство полезное, я бы сказал, что для женщин это прежде всего раскрепощение, потому что танец это э, простройка новых нейронных связей, это новый способ мышления, это контакт со своим телом, это чувствовать музыку, вообще просто шикарно. И побочный эффект от этого, появляется красивая фигура, укрепляется общее состояние организма, и кукуха становится на место, прям вообще Девчонки не говорят так, вот знаете, вот там занималось три месяца, там нет двое теперь от кавалеров. Конечно говорят то есть есть такое это все потому что это все идет изнутри это работа с энергией это работа с телом и работа с женственностью, с мышцами и а, сути, а вы что прям из сан-франциско я извиняюсь на мотоцикле да, приехали? да боже и сколько что-то времени занимает 45 минут а на голове у вас есть что-то вот шлем какой -то? Ну, конечно то есть не не задует конечно ну, покрутитесь, себя вот посмотри вы так вот едет на мотоцикле так, о -о -о. Хорошо, так, о, давайте, снимайте, снимайте. А у Олеси вы что делаете? К Олесе я приехала за бизнес-менторством для того, чтобы зарядиться ее энергией, получить ее знания о ведении бизнеса. А мне кажется, вы сами можете так делиться энергией. Могу, но у Олеси особенная энергия, и мы с ней обвиниваемся этой самой энергией. А это вы сейчас будете в территорию денег играть? Да. Друзья, вот такая игра пробуждает. Я вот тоже помню, случайно так сел, думаю, ну что ты тут фигней какую-то занимается, и так пробудился. Очень страшное да, дело, очень страшное пробуждает. дело. Ну хорошо, так, а не то, что вы у Олеси там можете покраситься иной раз? Ну почему бы и да, только она не принимает больше новых клиентов, я опоздала. А вы новая? Я не была еще Олесей. Подожди, я вас видел уже. Да, но клиентом я у нее не была. А кем вы были? Гостем. гости. М -м. Ну хорошо. Так а вы открытые, но ну, я извиняюсь, ну, может быть, к знакомству. Mm -hmm. Я открыто к знакомству. А Всегда. как вас найти? Во-первых, как вашу эту с палкой бизнес найти С тремя. Ссылочку оставлю в описании. Подождите, вот это с шестами. Как, как называется? Волечка, спайси, моя страница в во? Волечка, потому что я из Беларуси. Волечка. Волочка. Да. Как Волечка девочка. Волочка С. -сп... Спайси. Спайси. Спайси? Да. Такая, угу. типа, пер, такая, Перчёная, остренькая, да, такая остренькая, так, остренькая, так. остренькая, да. остренькая волочка, э, как волха. Такая. Угу. Ну, а лично вас как найти? Вот это моя страница в Инстаграме, где есть и бизнес, и вся красота, которую я себе представляю. Но вы в целом свободная девушка? Да. Хорошо. То есть, как бы... Дополнительный интерес возникает. А к вам приходят какие-нибудь заниматься с тем, чтобы, знаете, вас там закадрить, как-то познакомиться. Вот так он вокруг шеста крутится, крутится, а сам глазки строит. Нет, такого еще не было. Можно попробовать. А некоторые жалуются, что вот приходят люди на опенхаус, чтобы, значит, закадрить риэлторшу симпатичную. они специально же сами там фотки делают на 20 лет моложе. Ну, риелторши обычно все симпатичные. Вообще, можно все, просто надо быть готовым к последствиям. Это все. Да, поэтому у вас такая бронированная, кожанная... Слушайте, а вот это вот ваше оборудование. Вот куртка такая, например, там толстая и штаны такие обалденные вообще. А, вот эти штаны, они это... Я хочу сказать, дорого стоят? Вообще, экипироваться мотоциклисту, кроме мотоцикла, много расходов? Uh, несколько сотен будет стоить, но это абсолютно стоит, потому что кости так-то... И... Это из коровьей кожи, да, Таня? Я думаю, что да. Друзья, вот в таких штанах, если, допустим, метров двадцать проедешь по асфальту, ничего не будет. А еще они красивые. Mm -hmm. А тебе не жарко они? Жарко. А летом в каких-то закататься? Они вентилируются, кстати. Слушайте, а вы от природы, как бы, такая вся стройняшечка, или это вы накачались так? Пилон повлиял, конечно, я занимаюсь 10 То есть я вижу, лет, я у не, вас качала, такой да, да, я не качала 10 лет, ни пресс, ничего, все, у меня выросла спина, плечи, руки, все. А вы можете сказать, что вот после пилона как-то на вас стали там молодые люди больше внимания обращать? А, может быть, это только потому, что я стала себя более уверенно чувствовать. Девочки, которые у вас занимаются, они в каком возрастном так, в диапазоне? О, от 18 до бесконечности. То есть бабки, пенсионерки тоже могут? Да. Безусловно, приходят безусловно, бабки Господи, да. это хорошо, не бабки, да? а женщины в возрасте ну я я пытаюсь нашей аудитории которая привыкла что 30, старше 30 уже там не живут Все? но я, я говорю молодые которые они же не понимают вот я я тебе скажу я когда институт закончил пришел на работу в к.б. и там вот у нас была деваха лет 28 я думаю боже неужели такие старые бывают тетки вот мне, было, мне было 22, ну, ну, ну пацан был. А вы инсути где старше 21-2 нету, только преподавателей? Да. Вот, поэтому, ну, привыкаешь потом, привыкаешь. А сейчас вот я уже, когда за 60 переваливаешь, только начинаешь понимать, что жизнь только вот и начинается. Да. Потому что вы, вы, вы, вы что вы там живете? Вы так? Только на мотоцикле пока ездите На днях посчитала, что до 40 да. осталось 6 лет. Через 6 лет будет 40. Ласточка, а когда тебе наступит 40, ты начинаешь думать о том, что до 50 тебе еще хрен стоит сколько? Вот. А я тебе скажу, я тебе скажу, что 50, вот как бы с моей стороны, это вообще такие как бы молоденькие. Ну, что там. Ну, смотри, это... с такой стороны, да. Смотри, да. Откуда, с откуда стороны смотреть? смотреть, да. Там, а я тебе скажу, что даже когда тебе 70, надо просто правильного человека найти. Да. И ты будешь для него просто школьница вот ну что друзья вы видите свечи зажжены у вас нет какой колокола а у вас зато есть часы теперь эти как их? песочные Песочные часы. да можете выставлять медальки это не шоколадки их есть нельзя нет, это не шоколадки. Да, как-то висит груши нельзя скушать да? mm -hmm. олеся вот скажи нам а, зимой и летом одним цветом помнить ответ деньги деньги Нет. деньги О, деньги, день. деньги. Я думал, что кстати тот кто хочет Нет. поиграть в эту игру а именно вот в территорию денег да, да онлайн то можете тоже написать мне На, потому вонлайн, что да. можно онлайн она есть в дигитал версии тоже чем она хорошая тем что это такой вот подход где ваша ситуация разбирается с разных сторон с разных таких коучинговых сторон да. и всю картину видно с первого раза. То друзья. То есть, нет такого, что вы только об одном чем-то копаетесь. Вы видите всю картину и делаете аджастменты в разных... Ну, вот, в общем, диагноз и... будет поставлен... Вы сами себе да. поставите диагноз. Я каждый день играю. Я да. каждый день веду игру эту, и... Так. Даже создательница этой игры, она очень удивлена. Она говорит, это единственная, кто каждый день... Ну, прям, действительно... Вы ну, знакомы с создательницей. Пишут. Да, мы сейчас... Она меня обучает на создание своей игры, и я сейчас создаю свою игру по бизнесу. Тоже такое будет и в digital версии онлайн, и офлайн. Ну, друзья хай Буде. Хай-буды. ты вообще белорусскую мову-то Я понимаю хорошо. Правда, да? В школе... Нас доставили, вы Ну хорошо, ладно. Так вот что, все... Это из Минска? Нет, ну мы все две, да. Вот вы... А вы не были там знакомы? Там нет. Здесь, да. Ну что же, друзья, давайте мы, Оле, пожелаем хороших девчонок, которые там на шестах у нее крутятся. А нет такого, чтобы из клубов приходили, говорить, может у вас кто-то поработать хочет из ваших? Пока нет, но я открыта к этому, я буду над этим работать, в том числе. А вы сами не хотели бы там день за деньги там на шесте поработать? Все обсуждается, все решается. Я да. Да, все, друзья, мы с Соли сейчас селфи сделаем. Сейчас мы вот так, чтобы нам видно. Вот, пожалуйста. Вот такая Оля Гуди, Гуди, Гуди. Все, спасибо. Супер, Солушка. ага. Так. Друзья, У -у -у. территория Бабла.